Выходит стоматолог из своего кабинета, сел в коридоре на диванчик и расплакался. Подходит медсестра и говорит, «Валентин Петрович, а что вы плачете? Да? Клиент у меня богатый!» «Так это ж хорошо! Вы что, да? Хорошо! Так зубы-то у него здоровые!» «Не забывайте...» Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.